Три привычки, которые сделают вас счастливее. Первое. Благодарите. Всегда за что? За, за любые мелочи. За сегодняшний день, за солнце, за мирное небо, за то, что была еда, за то, что была теплая вода в душе, за то, что вы дышите, за то, что вы здоровы, за то, что близкие и здоровы. Всегда есть на что, за что поблагодарить. Никогда не критикуйте себя. Что бы вы ни сделали, это всегда часть обучения, вашего в этой жизни. И это нормально, мы все обучаемся на каких-то ситуациях. Даже если мы накосячили, это все равно будет нам во благо. И каждый день вознаграждайте себя добрым словом, похвалой, сюрпризом, сладостью, маленькой сладостью, которая будет показывать, что вы любите себя, цените себя, и окружающие тоже начнут вас любить и ценить. Пользуйтесь!